Приветствую тебя на своем канале Тараторка. Тема у нас сегодня интересная. Я ее до этого не освещала у себя на канале. И будет она, наверное, звучать что-то около того, от чего вам можно подзарядиться. да? Сейчас будем смотреть и ментальную сторону, духовную, да, и, возможно, физическую, покажется у нас на отобразится. Давайте посмотрим. Мне вот само интересно можно подзарядиться. Потому что время сейчас сложное, оно очень быстротечно, темп огромный, особенно для тех слушателей, кто проживает в городах. И мы крутимся как белки в колесе, не успевая даже оглянуться и понять как прошел, собственно, мой день, да, чего я добился и принес ли мне этот день какие-то результаты, да, которые я рассчитывал? Давайте посмотрим. Первый вариант, второй, третий, четвертый. Пока вы выбираете, я бы хотела озвучить вам э, некую мысль свою. Э, мне нужно с вами как бы объяснить. Вы же все, наверное, знаете, да, что есть каналы, у которых есть вкладка сообщества на моем канале. Пока такой вкладки нету, из-за того, что недостаточно подписчиков. Поэтому те, кто еще не подписался, я надеюсь на то, что вы... Э, вы измените свои желание, да, потому что от вас зависит наше с вами дальнейшее общение, коммуникация, соответственно, да, потому что если появится, ну, она в любом случае когда-нибудь появится, да, но я бы хотела с вами быстрее найти вот этот вот контакт через складку сообщества я бы вам могла какие-то сообщения свои, да, мысли, доносить, да, ну и, соответственно, вы там свои какие-то а, мысли могли тоже озвучивать, да, например, о том, какие бы вы хотели расклады видеть на этом канале, а, что вас беспокоит ну, в данный момент, да, и, может быть, общались бы между собой в этой вкладке, да, на каких-то постах, которые бы я оставляла, поэтому на данный момент у нас около 300 с лишним подписчиков, что меня не может не радовать, учитывая мою как бы сейчас не сильно активную занятость этим каналом. Но тем не менее я бы была реально признательна, Вновь, вновь прибывшим или же пришедшим новым людям на этот канал, да, потому что благодаря вам всем мы сможем с вами реально общаться. Мне очень важно вот эта вот вкладка сообщества, потому что хотелось бы со своей аудиторией, ну, как-то взаимодействовать, да, потому что ну, больше я пока не вижу никаких возможностей кроме как через эту вкладку. Поэтому, если вы еще не подписались, подпишитесь. Даже если видео выходит не так часто, как мне бы хотелось на самом деле, да, но это связано не потому, что я там что-то ленюсь или что-то такое. У меня по техническим причинам нет возможности так часто выкладывать. Вот, объяснять я, в принципе... Этот момент, наверное, углубленно не буду, потому что, ну, со временем, конечно, технические возможности у меня, наверное, улучшатся. Но когда я не буду, тоже непонятно, да? Поэтому пока только так я могу выкладывать свои видео. И, надеюсь, вы понимаете, да, поймете и простите меня за это. Вот. Ну и останетесь там в дальнейшем. Так. Ладно, давайте, я надеюсь, вы уже подобрали свой вариант, я озвучу заново, от чего вы можете подзарядиться, да? Выбрали свой вариант, мы начинаем. Итак, первый вариант, я приветствую вас. Смотрите, у меня тут идет стихия воды, стихия воды и еще это камни, минералы различные, да, а, какая-то вот мелочь, возможно, места, да, в которые вы посещаете, а места силы, да, там паломнические какие-то вещи же есть у нас. Все же знают, да, какие-то святые места, где стоят храмы, там, если вы какой-то конфессии принадлежите, или просто, просто сильные места, да, куда не знаю ходят все а -а и чего-то просят, ну, духи местности, все дела, да, а -а с этой местности а -а связаны с этой местности, да, связанные какие-то вещи, да. Наверное, камушки какие-то. Но тут тоже надо быть аккуратным, да, не со всех мест можно их собирать, чтобы вы понимали. Надо первонаперво спросить у старших там разрешения у духов местности и так далее. Но это все связано с водой. Почему-то у меня все через воду идет. Возможно, вы можете получать э, какие-то какие защитные функции через воду. То есть вы можете заговаривать воду, вы можете просто очищаться с помощью принятия ванн, там, солью или без, с эфирными маслами различными, да. Все это бы вам помогло. То есть, опять же, соль. Соль — это тоже минерал, да, как мы все знаем. Через это это вам не только помогает, да, снять напряжение, но и подзарядиться непосредственно, да. Очень, кстати, практичные вещи это все. Я вам скажу, что часто сама таким методом пользуюсь. Ну, амулетика тут как бы все и так ясно, я надеюсь, да? Можете совместить эти два метода. Например, у вас есть какие-то брелоки, там, что у нас еще? Какие-то монетки, да, смес, где вы непосредственно побывали, например, в стране, куда вы ездили, там, да, в отпуск ездили и все остальное. Вы можете из этих, из этих вещей делать эмулеты себе непосредственно и своим близким. Вот, заговаривая их, допустим, на воде. Вот. Очень реально практичная вещь. Давайте посмотрим, может, еще что-то карты расскажут о том, как вы можете подзарядиться. Смотрите, вам очень важно сохранять э, дистанцию между собой и окружающими вас людьми, да, и окружающим миром. А, вам было бы м -м, полезно побыть иногда наедине с собой, да? Возможно, вы не привыкли к такому виду, да, подзарядки, потому что, ну, в силу ну, таких обстоятельств, где, например, у вас нет возможности уединиться. Но на самом деле для вас это как вариант того, что вы можете услышать свои мысли, какие-то принять решения, да, где вам было бы сложно, находясь вот где-то в социуме. Если вы боитесь остаться наедине с самими собой, то отбросьте эти мысли потому что на самом деле у вас не будет такого как бы в тот момент ну, мусорных таких мыслей да каких-то да по отношению к самим себе вам станет реально легче когда вы будете наедине с самими собой можете хотя бы прокатить Коваться, да находясь непосредственно ну, не знаю в обычном самом режиме да например ну, постарайтесь например не знаю заткнуть вату в уши там попробовать да, ну, или можно еще бируши да надеть или просто уединиться в какой-то из комнат попросить чтобы вас не трогали не дергали каких-то там 10 минут буквально да и попробовать просто расслабиться. Вот словите эту волну, да, волну такую. Это такое чувство резонанса, да. Когда ты ни, ни о чем не думаешь, ничто тебя не беспокоит. Это, оно вызывает некое напряжение, да, с непривычки особенно. Но потом. Духовная ваша составляющая, ваше естество, оно начинает как-то, знаете, вибрировать и достаточно ощутимо. И вам бы это помогло немножко встряхнуться. И после этой процедуры, я думаю, вам бы было проще какие-то вещи принимать в себе, да, которые вы, например, для этого боялись или отрицали там какие-то свои негативные стороны, вообще негативные стороны надо принимать, какими бы они ни были, потому что нельзя себя вот так просто разорвать, что мы обычно вот чем мы обычно занимаемся, да, тогда отрицаем в себе какие-то плохие поступки, совершенные какие-то постыдные вещи, это все есть мы, да, и без этого мы не можем как бы сказать, что вот я все полностью и все цело, собрался в одну кучу. Нет такого, как, как только вы вот это вот чувство стыда переборете, да, и примите себя такими, какие вы есть, вам, конечно, станет проще по жизни. А это все принимается в одиночку. Я скажу вот так. Надеюсь, я единичкам помогла. Не буду долго задерживаться. Мы перейдем к следующему варианту. Второй вариант. Я вас приветствую. От чего вы можете подзарядиться? От нашего расклада. Если кто не забыл. Или, вернее, забыл. Так. Чего вы можете? Ну, на самом деле, по первой карте я уже могу сказать, что вы человек волевой достаточно и энергоемкий очень. Ну, как бы это... Ну, возможно, я не пытаюсь вас оскорбить или что-то такое, но вам очень важно внутри ощущение того, что вы при деньгах. То есть, да, вы можете себе позволить, что вот такое чувство удовлетворенности, вот, это самое важное для вас, да, в жизни, и вам важно иметь какие-то, ну, купюры, да, чтобы их можно было потрогать, наличка какая-то, да, ну, или хотя бы а, нахождение а, на вашем личном счету, да, сберегательном или каком, ну, на дебетовой карте или там еще где-то, а, осознание того, что у вас есть деньги, вот, что бы сейчас не смотрела, женщина, мужчина. Вы такой человек, очень м -м, вот тельцам это обычно свойственно. Люди, которые очень м -м, бдят свой, свой достаток. И вот это вот а, самое расслабляющее для них это осознание того, что они, м -м, возможно, да, вы не сможете купить себе там, прийти, так вот, а, вальяжно скинуть руки и сказать, допустим, в автосалоне «я покупаю у вас самую дорогую машину». Нет, просто адекватное мироощущение того, что вы можете себе что-то купить при желании, да, но как бы сама мысль об этом вас как-то окрыляет. Вы человек очень приземленных стандартов, ну, ни в коем случае никого не пытаюсь там, да, Унизить? нет я имеется в виду о чем хочу сказать о том что вы очень э, вам важен ваш комфорт физический да э, там не знаю чтобы у вас было достатки еды в холодильнике там или э, чтобы все были одеты близкие ваши там дети супруги и супруга, там, я не знаю, или что такое, чтобы ваши кошечки, собачки и там рыбки да, в аквариуме питались очень хорошей едой, качественной, да. И что, в принципе, вы можете себе ни в чем не отказать. Вот это чувство комфорта, да, домашнего уюта, и вот это вот все, да, оно у вас вызывает. Ну, реально удовлетворение от всего. Вот это вас прямо окрыляет. Вот. Тут об этом речь идет. Угу. Ну да, и то, что вы заработали, да, вот этот кэш, который у вас есть. Оно дает вам ощущение фундамента под ногами, да, что вы крепко стоите на земле и ничто вас не может просто потревожить. Вот это вам важно, внутреннее убранство в доме. Вот. Наверное, так я скажу. Но вот тут чисто все по материалке вас, на... вас... вас вызывает чувство удовлетворения, ваша материальная сторона. Да. Потому что вы понимаете, что когда человек сыт, тогда он как бы добрее становится. Ну, это чисто, ну, понятно все, мне кажется. Вы не согласитесь на то, чтобы, допустим, да, в какую то из в отшельничество. Не, вы любите вкусно покушать, а, хорошие продукты любите покупать, одежду, я не знаю, какие-то даже элементы роскоши. Ну, не знаю, как сейчас, ну, например, раньше, может быть, духи к этой а, теме относились, или там ну, какие-то приятные мелочи, там, да, что-то вот такое. То, что создает атмосферу вот, в физическом плане. Вот это у вас вот это все оно вас окрыляет. Ну смотрите, а, а тут вторая сторона медали заключается в том, что оно же вас и тяготить может, если у вас недостаточно ресурсов материальных для получения каких-то э, благ физических тех же, да? Вот это чувство ветра в кармане, да, грубо говоря, ну, конечно, у вас вызывает некий стресс. Но что я вам хочу сказать? Наверное, старайтесь ценить то, что у вас уже есть, да, если у вас бывает всякое, да, не всегда бывают деньги на какие-то не знаю, походу в ресторан или что-то такое, да, какие-то приятные мелочи, поход в кино, там. А старайтесь сильно не загоняться этим, потому что а, ну, вы достаточно чувствительный человек сами по себе, как бы вы себе, наверное, не строили такого а, стоика, да. Все-таки в душе вы очень ранимый человек. И я думаю что то что у вас уже есть и потом уже дальше появится да, оно, ну, ну, первое место то что у вас уже есть это на самом деле огромный огромный колоссальный труд и он никуда не делся учитывая то что там, вы какие-то покупки совершили вы должны понимать, что э чтобы этого достичь вы потрудились, вы заработали там деньги, да, потратили время, там, все остальное, это все ваше, оно никуда не делось, и получайте кайф от этого, не так, как вот от распаковки, не знаю, какого-то нового товара, да, продукта, купил и забыл, нет, купил, пользуешься, кайфуешь, что то этим дальше пользуешься, ну, и так далее, да, как бы, такие дни, они не так уж часто у вас будут происходить. Я про что, про какие-то невозможности, чувство невозможности покупки прямо сейчас. Для вас это, кстати, очень важно. Поэтому сильно не загоняйтесь о таких вещах. Ну да, сегодня не купил, там, не знаю, пачку каких-то коллекционных штук, которые там обычно собираешь, да, там, не знаю, карточек бейсбольных или что там еще у нас. Люди коллекционируют, да? Но это не значит, что ты там через две недели себе это купить не сможешь. Поэтому а, вот. Надеюсь, я вам в этом помогла второй вариант. Третий вариант. Что вас может подзарядить, да? Блин, вот тут семерка монет, да? и почему-то я представила первую, в первый раз на эту карту, вот сейчас, да, в данный момент, о каком-то, вот смотрите, картину сейчас я пишу. Человек с металлоискателем ходит по каким-то, не знаю, кустам или еще где-то вот, хрен знает где, грубо говоря, да, ищет какие-то сокровища, да, какие-то монеты, что-то такое. Вот прям что-то про это вот у меня сейчас пошло. Ведение, не знаю может вы любите такими вещами заниматься трофеи какие-то вот у вас идут то что добыл своим каким-то трудом что имеет какую-то историю да это не просто так пошел в магазин и купил Нет, тут целая история у вас складывается, как эта вещь досталась вам в руки, да, попала вам в руки, вот там с, э, прям путь героя какого-то. Вот вам такие интересные прям э, места посещать нравится, атмосфера такая, прям не знаю, ну походная, не походная, но во всяком случае э, связаны с э, э, изменением локации, да, вот у каждой вещи, которая попадает вам в руки, есть свое свое начало и свой, как бы, конец, да. В плане истории попадания к вам. Возможно, вы любите коллекционировать какие-то древние штуки, предметы обихода, или магические примочки всякие, да не только. Тут все говорит о том, что вы э, какие-то старинные вещи можете собирать. И у каждой вещи из вашего, м -м, скажем так, сундука, да, с сокровищами есть э, аура. То есть достаточно старинные вещи. Может быть, ну, от 50 до 100, до 150 лет там, да средний диапазон разброса вот этого вот возраста вещей да да тщательно тщательно избираете то что вам ну, нужно какие-то вещи вы конечно от себя убираете ну, ну ценные самые про себе держим как обычно да а что-то такое не слишком значительная, можно там, не знаю, продать, отдать или еще что-то с ними сделать, да. А у вас какая-то своя коллекция. Вот. Коллекция отшельника, мага, я не знаю, у вас интересно, наверное, в доме. Ну, или не в доме, а в мастерской вашей, где вы в основном свое добро перебираете, да? Технически подкованы в разных вещах, то есть шарите во многих вещах. Может быть, кстати, я думаю, здесь скорее всего либо мужчина смотрит, либо такая девушка заядлая похонница, или еще знаете, кто может выбрать вариант? Человек достаточно в возрасте, но у которого есть какое-то историческое образование а, или научное просто, да, а, геолог, я не знаю, там историк получается, кто еще, языковед, ну вот что-то такое, нумизмат Номиз, какой-то, вот. ну что-то вот об этом речь идет, я тут смотрю. У вас на самом деле очень много магических примочек, да, существование которых вы можете даже не догадываться. Очень известны в своем кругу, в своей среде. Среди таких же, как вы, да. А, да. У вас есть уважение. А, среди, вы пользуетесь уважением среди, и авторитетом среди своих, своей вот этой кофеи, да, а, по интересам многие у вас а, а, как бы объяснить спрашивают ваше экспертное мнение каких-то вопросов вот это тоже часть вашего да вашего вашей релаксации вашей подзарядки да? через то что вы свои знания там своими знаниями делитесь а, с менее опытными людьми в этом вопросе да то есть вы как наставник идете еще. То есть вот это вам, помимо вот сбора вот таких вот интересных диковинных вещей, у вас еще доставляет вам массу удовольствия и релакса, и чувство удовлетворения в ваши знания, да, ваши мозги и опыт. Поэтому круто, на самом деле, реально круто. Ну, надеюсь, я вам всем что-то дала интересное подсказала. Переходим к следующему варианту. Четвертый вариант. О -о -о. Что ж, это у нас тут появится. Сейчас посмотрим, в каком контексте. Садомаза, что ли, тут? Ну просто у нас расклад такой называется, Это от чего вы можете подзарядиться. Вот получается повешенная, не знаю, как еще прочесть эту карту. Мы посмотрим, конечно, более глубоко. Это первое, что у меня как бы, да, по-фрейду в ассоциациях. Ну, вы любите преодолевать трудности. Это прям ваш вообще. Бороться с несправедливостью, доказывать там да, миру, какой вы э, молодец, какой вы трудоголик, вы в итоге все под себя, вот, вам он доставляет удовлетворение, наверное, достижение, да, вот этого признания вас. Угу. То есть даже бывает на грани, да, вот уже, ну, просто там, где... Кто-то другой бы просто все, он утонул бы в этом, а, в этой затяжной борьбе. Вы там прямо нет и все, и, и добиваетесь успеха. Вот это вам, наверное, приносит чувство удовлетворения. Ну, смотрите, вы еще можете играть в очень опасные игры, я вам так скажу. С какими-то игры, да, о чем это я имела в виду? На грани здравого смысла и уже каких-то игры со смертью. Ну, не в том, наверное, контексте, а скорее на грани дозволенного, да, дозволенности. Вот об с... как бы этом не все вас понимают в этом плане, то, что вы слишком импульсивны в таких вопросах бываете, да? когда у вас ну, любой другой на вашем месте бы просто уже, ну как бы все, пошел дальше, вы упираетесь как а... упертый баран, вам, наверное, не... это не один раз говорили, Любите, возможно, поспорить, поблистать своими знаниями там. А если чего-то и не знаете, то идете и изучаете это. Ну, на самом деле, у вас очень много недругов. Игры со смертью, да. Что-то прям как-то тут... О чем тут? Вы мне потом отпишитесь, кто выбрал этот вариант, если у вас это срезонировало хорошо. Очень много несчастных случаев каких-то с вами происходило, на грани которых вы просто на волоске были. Причем здесь это у нас расклад на другом. Я чуть-чуть понимать начала. Наверное, это тут о том, что вы, находясь в каких-то критических ситуациях, проявляете себя как настоящий лидер, да. У вас как-то, знаете, время, возможно, замедляется вокруг вас, и вы как-то с... скрупулезно как-то продумывайте не просто один шаг вперёд, там, а многоходовочку целую продумывайте, которая в итоге вас к успеху приводит. Да еще к такому, да, о котором никто даже и не догадывался. У -у -у. Ну, вы боец, что я могу сказать? Ну смотрите, вы не просто так же побеждаете, за вами стоят какие-то силы, какие-то бери... Со стороны и отца и матери вас берегут ваши защ... Очень защитники. А Все это к чему а, в итоге при, при, при, придет? Потому что вам, вас заставят принять а, какое-то решение относительно вашего развития дальнейшего. Это просто лишний раз доказательство того, что вы не простой, необычный человек, а человек силы, да, и вам эту силу нужно будет обуздать. Потому что ваши защитники Они не могут просто взять и постоянно всю вашу жизнь вас беречь, да где вы вот в моментах остаетесь в невидении, да, вам возможно казаться будет или казалось уже, что это вы какой-то там как объяснить сверх какой-то человек, там все остальное не без этого, конечно, но там большая доля правды заключается в том, что вас, ну, берегли во всех этих ситуациях и вам надо обучаться, обучаться, ну, как бы, э, чтобы не попадать в такие казусные вещи. Потому что э, если бы, допустим, не вы находились, а другой какой-то обычный человек, он, наверное, бы в тех ситуациях бы так просто сухим из воды не вышел, как вы. И вас не просто так спасает. Тут говорится о том, чтобы вы уже взялись за ум и начали изучать а, сами себя, свою родословную силу и пытались уже как-то а, ну, взрослеть, да, наверное, на этом пути. То есть вам это удовлетворение принесет. А, а все вот это, вот они говорят о том, что карта, да, это только начало. Вот. Ну да, видите, учение свет, не учение тьма. То есть вы не обычные люди. И вас не смогут просто так вот, видите, карты дьявола э, беречь постоянно, пока вот вы э, сами не возьметесь за голову, как говорится, да, просто так и будут какие-то непонятные ситуации. Э, э, ваша судьба заводить, поэтому вам нужно заняться саморазвитие. Все, ключ, он находится в вашем роду. Вот реально. Не знаю, что там. Глубоко копать я не собираюсь. Там вы сами уже должны э, этим вопросом заняться. Но корень я могу вам намекнуть в вашей семье. Все, надеюсь, я вам чем-то помогла, что-то э, подтолкнула. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии. Блогеры. Я уже как да? блогер разговариваю. Ну, буду напоминать, что делать. 99,9 практически процентов меня смотрят люди без подписки. Если вам не сложно, сделайте всем нам приятно. Все, до следующего видео. Пока-пока.